кухня холостяка вещает. Как сделать так, чтобы очистить легко? Чтобы легко очистить банку, например, с кремом. Ну, берете. Значит, ну, я уже банку помыл, у меня только идея сейчас пришла. Короче, вот банка чистая уже. Видите, вот, короче, берете кипяточку, наливаете. Вот так раз. Наливайте кипяточку. Закрываете ее вот так, делаете. В закрытой банке. И оно, короче, все растушивается Там раз. Потом открываете. И все сливаете в помойную яму, так сказать. Помойную тарелку, помойную ка кастрюлю. И потом сливаете вот это в туалет. Вот и все. Очень легкий и действенный способ который не нужно вот это туда как-то туда совать вот это там а если глубокая какая-то кастрюля или это Нет, я всегда так делаю рекомендую Все, пока пока сейчас я выйду только подписывайся на мой канал Макс Вехов желаю тебе успехов вот мой... пиши комментарии, мой личный секретарь опублика... опубликует только адекватные комментарии, без матюков и без всяких непонятных высказываний, типа там иди работай, там, там я там воин света ля, -ля, -ля, -ля там света какая-то, не знаю, что за света, короче короче, всех неадекватов идите все на Майдан, там или в спортзал, идите боксом занимайтесь и бейте себе Ха -ха -ха, все, пока-пока